на самой Украине сегодня прошел 1 с февраля обмен пленами по формуле 10 на 10. Передача произошла на дороге, соединяющей Луганск и город Счастье. За происходящим наблюдали представители миссии ОБСЕ. Среди пленных, которые ЛНР передала украинской стороне, были военнослужащие ВСУ, представители так называемых добровольческих батальонов, в основном бойцы печально известного Айдара, в том числе один раненый. Его сразу же передали врачам скорой помощи. Как заявляют в ЛНР, Сегодняшняя процедура готовилась очень долго, так как официальный Киев уклоняется от обмена по принципу «всех на всех». Тем временем разведка ДНР обнаружила новые скопления военной техники и личного состава вооруженных сил Украины вдоль линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил представитель Минобороны Республики Эдуард Басурин. Кроме того, за минувшие сутки украинская сторона 46 раз нарушила режим прекращения огня. Наиболее интенсивную обстрелу подвергся района аэропорта. Со стороны населенного пункта Опытная Авдеевка, где расположены батальоны Нацгвардии. Подразделения вооруженных сил Украины применяли запрещенные минскими договоренностями тяжелое вооружение калибром 100, свыше 100 мм. Также под обстрел попали населенные пункты Горловка, Спартак, Старомихайловка, Зайцева, Еленовка, Ясная, Докучаевск, Киевский, Куйбышский, районы города Донецка. Из наиболее опасных районов сегодня эвакуировали мирных жителей. Более 40 человек, пожелавших покинуть поселок Октябрьский, разместили в общежитии в центре Донецка. Во время эвакуации в полутора километрах от населенного пункта были слышны разрывы снарядов тяжелой артиллерии. Представители ополчения сообщили, что минувшей ночью Октябрьский вновь подвергся артобстрелу.